Do do do do do. Soul T Ball who was soup youthful drugs eheeh, <laughs> i love you, i'm going to kiss my god ahal 어디 Yeah. Yeah, but Да Все. И куда я Look, do do do. Grab, do do. So, do do do do Where is he? Where Что-то у меня. Хорошо. У меня. У меня вообще у. Люблю, люблю, люблю. Я вот так. Я Я i know what to do with you you you Дел. Пук. Дел. Дел. Все. Легко дать Никогда не угодно. Никогда не угодно. Никогда не угодно. Никогда You're good. You go... Yeah, okay. Oh. Леп, леп, л. Ш, И я И поэтому, иди недğesi модульiblampa. So... Oh.